Всем добрейшее утро! Сейчас я иду на завтрак и покажу вам, какие завтраки у нас в отеле Парут Письюит. Серега сегодня на завтрак решил не идти, решил отоспаться. Ну, а я бодрячком. Завтраки у нас в этом отеле проходят с 7 до 10 утра. И с 10 утра до по 11 у нас проходит поздний завтрак. Вот с нашего корпуса F мы через такую вот площадочку мимо бассейна идем к главному ресторану. Вот уже у нас главный ресторан. Так что все находится близко, все находится рядом. А завтраки, в принципе, в отеле однообразные. Так что. В принципе, ничего такого особо нового и отличающегося, допустим, от других отелей вы не увидите. Все стандартно. Ну, сейчас я вам все покажу наглядно. Так, я сейчас надела маску. И давайте начнем с этих первых столов раздачи. Так, сегодня у нас тут венские вафли. Они пишут блины. Это у нас панкейки. Яичница, мини-мен. Так, колбаса, ну, как сами знают, колбаса не вкусная, соевая. Так, ну, тут какие-то рулетики. Так, манная крупа. Обычно здесь бывает день рисовая, день овсяная. Какие-то сэндвичи. Так, по утрам у нас сегодня вот в этой стране находятся различные джемы, варенья шоколадная паста соты йогурты и консервированные там абрикосы персики в этой стране у нас находится как всегда фрукты фруктовый салат арбузы дыни груши бананы виноград апельсины Вот, кстати сейчас надо мне взять апельсины на завтрак слива яблоки персики ну, в принципе, выбор неплохой. Правда, не все, конечно, фрукты сладкие, далеко не все, поэтому нужно экспериментировать, пробовать. Так. Тут у нас круассаны, картофель. Тут у нас такой омлетик, помидоры в духовке, яйца в крутую сваренные. Так, тут у нас на завтрак различные, получается, сухие хлопья, печенье, можно заправить молочком. Ну, я думаю, детки многие любят шарики, возможно, всякие шоколадные. Так, ну тут по стандарту у нас Children's стол. Так, тут каша, не знаю только какая, сосиски. Тоже омлет, панкейки тоже. Ну, в принципе, все то же самое, только вот как бы для детей. Здесь уже венские вафли, они уже идут с шоколадом. Так, вот здесь вот обычно бывают очень вкусные такие булочки. Они как это рогаликом таким сделаны. уже них их нет. Ну ладно, буду что-то другое брать. вот, кстати, здесь можно сделать а, какао с молоком. Так. так ну тут, тут как всегда различных либо булочные изделия по стандарту ну и давайте вот здесь вот завершим наш обзорчик тут колбаска сыры по утрам у нас находится здесь как всегда можно взять тарелочку и с этой стороны у нас Смотрите зелень, То есть помидорчики, огурчики. Тоже можно себе салатик организовать. Морковка свежая. Ну и различные серии. Так. Ну а я сейчас пойду себе возьму, наверное, омлет. Или что там есть у нас сегодня. А то уже пока шла рассказывала. Кстати, вот здесь вот масло есть, кому нужно будет. Но пока шла рассказывала, уже я не помню. А, вот, по кофе. Забыл про кофе рассказать Вот здесь вот наливают чай кофе. То есть сюда подходится. Или, в принципе, когда будете за столиком сидеть, к вам подойдет официант и спросит, что вы хотите. Но мы, как правило, никогда этого не дожидаемся. Мы всегда сами подходим, наливаем. То есть говорите, что вам нужно налить, вам наливают. Так. Что, иду тогда себе за тарелочкой и буду сейчас сидел убирать что-нибудь на завтрак ну, в принципе как я уже сказала завтраки стандартные классические так что выбор не особо велик вот по утрам официант носит э, соки свежевыжатые апельсиновые предлагает э, естественно за доплату но что самое интересное мы заметили в этом отеле в отличие от других в других отелях, допустим, тот же сок, когда они носят, они говорят там, например, где 2, где 5 евро. Тут ну, за наличками вообще ничего не купите в отеле. Даже те же коктейли в баре. Здесь все покупаете по грин-карте. То есть когда вы про заселение а, ну, езжаете в номер, вам дают две карты, одна розовая, одна такая И вот по этой зеленой карте она у вас как типа такая ей расплачиваетесь, что в барах, коктейли, коктейли платные э, из импортных напитков, что, допустим, вот этот вот сок э, на завтрак, и потом по выезду вам выставляют уже счет, вы его на не оплачиваете. То есть вот так. Я один раз взяла попробовать сок э, апельсиновый. Цена вышла 29 лир. Кстати, сейчас сразу еще и скажу по поводу мороженого на пляже. То же самое хотели вчера мороженое на пляже взять. А то же самое, только можно по грин-карте. То есть в свободном мороженого нет. И мы даже пошли, ну, узнали, что по грин-карте даже не стоит цены узнавать. Поэтому, как вы хотите мороженое, лучше кушайте здесь. Так, ну а я взяла амлет. Омлет там идет с помидорками, с колбаской, с грибочками. Взяла себе огурчики, помидорчики, венские вафли. Взяла себе кофе. Ну, кофе там один какой-то из аппарата. Я даже не знаю, что это за кофе. Наверное, какой-нибудь растворимый, я так полагаю. Кофе с молоком. И вот взяла себе пасту нутелла. И апельсины с арбузом. Ну, вот такой вот у меня сегодня будет завтрак. Так что всем, кто сейчас завтракает, всем приятного аппетита. Не забывайте ставить лайки под моим видео, подписываться на мой канал. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.